здесь внизу так уже сейчас попробую с тылу посмотреть пронис адмиралик командир на мне ралик уничтожаю отлично уничтожим да, уничтожил. Стоп. Глуши. Подойдите ко мне, сейчас велик кинем. Погнали, займем тот дом. Принято. МСП на метка танка. Я пошел, прикройте. Понял? Осторожно, машинка едет какая-то. Достаточно тебе квоз. Либо установить либочку. сам разбегайся. Установил заряд. А, отходи, это же на машине. Кто-то машина? Беги. да, да, да. С моей стороны. Понял. Там еще один. Где машинка? Машинка прямо у меня, позвони видишь ее? Вижу, я вижу. Это Командир командирская. Да, я снял, снял его. Все, тогда сейчас еще и бню Ну тут придется уже тратить заряд в ну, отлично, там какие-то террористы на здесь а, Эрик ты ведь медик, да? Да, давай Окей, окей. Нет, мне помощь нужна просто, Я думал ты э, э, стрелок, у а, тебя патроны есть. Нет. Наш танк едет, наверное, на метку танка. да. <связывается> Может быть. У церкви вижу пехота. <связывается> пехота у церкви, так точно. Понял? Вижу двоих. Да, они бегут в сторону туда, МСП, за дом. Точки. Ну они рисуются на точке. Нам идут, нам идут. Нач... Начать огонь. Не-не-не-не-не. Это просто пулеметчик. Да, добивайте, добивайте. Ну ладно. Будьте здесь, я сейчас сбегаю, обновлю. Жаба на справа будут сейчас обходить. Нет, он перестреливается с нами. Все, убил. Едет мяч, техника. Ааа, жаб, <смех> техника. Где? По-моему, по главной дороге. Танк, танк, слышу. Слышу, слышу, как точно. Жаба аккуратней, там была пехота еще у дома. Загорелой машиной. Вот он подъезжает прямо по дороге едет. командирской машине подъезжает. Что за танк? Что за танк? Тигр, тигр, тигр. Так, точно Сейчас вижу. Он бочина, бочина тигр. Бочина будет. Он меня заметил. Вернее, да, я стоял А, на улице еще. Я его снял. Это был радист? А, не... не знаю, наверное. Нет, это был не радист. Ладно, ничего. Радист на втором этаже. Снял его. Они а на улице. -то. Давайте отхиливайтесь и ко мне. Мы живы. Да мы целые. Насторожнее, здесь танк сейчас будет. Бегом. ой ой не успеем, не успеем, не успеем. В том, в дом, быстро в дом. там. Он и перекресток выкатился. Не выходить туда. Чегай из этих. Это я кванцер. Причем обычный. наш новый противник в том, которому первый занимает. Понял? По-моему, ты... убил Давай, но... смех, беги, беги. на площади. Нет, я лежу пока. Стягивай, но по-моему я его повалил. Я с цел его не сломал. Понял. Монку сдаёт назад. да Стал напротив нашего дома. Разворачивается. Хорошо. Я э, Эрик, он сейчас по вам будет стрелять, наверное. У меня не нет, свой. он еще не повернулся, он сможешь поднять меня? Я вот да, возьму. Угу, угу. Тебя пехота свой нет? А, танкист. Какой-то танкист бегает с башкой. Да, Штука, штука на МСП наверное, или нет? Ладно, на втором этаже, он. я видел его, он меня стрелял. Да, и он меня убил. Чего подумал? Это ставь меня, иди к нему, командиру. Я с другой стороны пришел. Все, тогда. О, о все, ралик ралик, ралик, ралик вставай на ралик тогда а, ну ладно нет, нет, все, я встаю на ралик сейчас тоже наклюшу у меня тут танк принял а меня там заспаунило, кстати Я так походу один у защиты такой, да? Командир там через воду поехал. Смотри, было, смотрю. Это сковорода, сковорода. Да-да-да, он разворачивается, жизнь, не успел. ради краски снова подходит противник. Хорош. Чиф. Они везде практически. Ну, Эрик, не к тебе, вроде кто забежал пусты. Танцы...